Что меня всегда радует и ради чего я бегу, нормальный русский любитель всякой халявы, это то, что есть всегда шикарные суповые, подарочные наборы. Просто, ну столько там и термос. Если и, надо, я могу перчатки, и... и шапочки, и много еще чего хорошего, и даже еда. Даже еда. Вот, блин, может быть, только ради этого. Я, бегу. конечно, не ради этого, но это всегда на забегах а, от груда было. Это просто потрясающий, бросающий старт набор для тех, кто бежит максимальную максимальной дистанции. Спасибо! Это уже добрая традиция. Этот человек выдавал да. мне номерок на грудь, благословил да. меня. На Но и На грудь, да, в этом году, а, правильно? Да. да. Выдавал стартую я... пакет Олегу. Да, вот, стартую пакет И, и его сейчас... благополучно, да, финишировал на грудь и стол, вот, и получил свою законную дату. Толстовочку, рюкзачок на Т-100. А в этот раз Олега, да, будем ждать а, дистанции К-70 да. в Ростове. Вот, главное одеваться а вам... по погоде. А я, а я, честно говоря, всегда переживаю за тех, кто бежит первыми, но ты же там опять ну лидер, первой, бежит... волне, вот так первой, сказать, волне, первой волне. В первой волне, в волне. Да. Потому что им достается самое сложное. Протоптать для нас, чайников, тропинку. Тропин. <laughs> не заблудиться. Да. Не заблудиться. Да. А я я думаю, все хорошо, туда. все хорошо да. будет. Главное не переживать, главное без паники. Главное система тренировок, и да. будет все хорошо. Ну, скажи еще участникам, что мы такое настроение. Самое главное, там? самое главное одеваться по погоде. Самое главное не забывать перчатки, шапку и зимнюю обувь, трейловую обувь для бега. В летней обуви ни в коем случае не бегать, тем более в шоссейных Кроссовках. Вот. самое самое сам, само оптимальное это Adidas Terex. Рекомендую. Проверено. Все будет. Все, ребят, увидимся на К 70 в Ростове. Я честно говоря пришел сюда не за получением номеров. Я пришел сюда за скидкой обещанной тем, кто бежит в Metfox. А потом до меня дошло, что здесь же и номера. И это от чудо. Здесь только классно, классных правых парней. Самое главное. Миша, Миша, Миша, Все, Привет. теперь я чувствую, что у меня все получится. Я, честно говоря, посмотрел так, последнее да? видео о <смех> в спортмарафоне, когда он говорил, многие бежали 100 километров, но не все бегали зимой. И я понял, что он говорил про меня. <смех> я думаю, надо затариться в нибудь теплой одежде, еще чем нибудь потому что нас ждут большое испытание, но мы с выйдем. Да, мы подготовимся. Я, я безумно рад, я безумно рад. Вот. Что мне удалось сейчас тебя увидеть. Ну, я это тоже. Я чувствую это. Это, это какой-то как талисманчик такой будет, что все у меня сложится. Я возьму с собой огромный запас теплых вещей, рюкзак, на себя и в заброску. Тяжелое не тащит. И все только легкое, легкое. Да. я не такой. Я, как, не ты я там бегу в летних кроссовках. когда мы это делаем, это же не ну, соревнования. Не соревнования, ребята, Готовься, Вчера я бежал в вечернюю пробежку, 12-километровую в дождь, максимально приближенный, наверное, к тому, что меня ждет не да, не и считал, с каким темпом мне там надо будет бегать. Я, я успокоился, потому что если я в половину дистанции буду идти, а половину бежать, я уложусь в тайм это все будет нормально, вот, но, тем не менее, это достаточно непростое испытание, я рад, что у нас такой я. забег есть, я знаешь, что не понял, ты говорил, что какой-то забег будет в январе, потом что-то на январь? Это Мэтт будет 19, в январе 2019 года, году, второй да. А будет. какая дата еще раз? Ну, мы пока думаем, это будет, скорее всего, 19 или 27. Да? Вот. Мне, честно Предыдуем. говоря, мне, честно говоря, подходит больше 27 -й. почему потому что 25 января у меня день рождения, <laughs> мне будет полтинник, я сразу перехожу в другую возрастную категорию, <laughs> и у меня есть шанс там побороться. Я тоже, я тоже. Ждут, так, да, только... самый молодой за тех, среди тех, кому за 50. Я вот так, тоже если буду. будет возможность, да конечно, я за 20... 27-ой. Я понял, Может быть, это сыграть? И у меня на 19-й год Суздаль примерно такие же планы. Я буду в другой возрастной категории самой молодой. Шанс Да, в следующем году я решил бежать. Я не бежался на этот московский марафон. Я купил билет, я потренируюсь. И в 2019 году я буду просто конкретно бороться, бороться за то, что было это... Миш, я хочу сказать большое спасибо тебе за то, что ты делаешь, потому что твой проект, это он, конечно, феноменальный в том что ты вот охватываешь такие города шикарные и делаешь необычно, не, не то, что все. Это наша каждая. Каждый раз тоской бегаю. С душу, не с... то, что все по, по асфальту, да, а это вот душевно как-то все происходит. И э, я не выложил видео про Груд 2017, вот. Э, меня все впереди ждет, когда депрессия у меня там, короче, ну, так, ну за меня да. прокинул. Ну, а что хочу сказать, это было непростое для меня испытание. Я сначала чертыхался. Я всегда так делаю. Да, чертыхался. А потом я понял, что именно 17-й год дал мне возможность очень многие вещи как бы преодолеть для себя, про я даже не думал, что это будет. Но самое смешное, я об этом буду говорить в видео, я хотел вообще пробежать в сухих кроссовках, и вторую пару взял. И когда я уже, не типа, вылезая из города, первый намочил, это, ну, едес просто. Ну как можно, в самом начале все испортить. Потом следующий стан был, когда я просто окнул их в грязь грязь. А потом я понял, что это вообще кайфово. Ты прибегаешь к чистой речке, опустила а грязный кроссовок, помыл его, холодился, бежишь. И это просто колоссальное единение с той природой, которая она может быть своей первозданностью. Да, мы маленькие песчинки. Да. Мы не можем все заранее предугадать. Нас не ведет там Мерседес, пушкарный асфальт. Да. Да. Это то, для чего изначально рожденный рожден вот был человек. Жить наедине с той природой, которой да. да, да, вот, есть. Да. Это, наверное, тебе лучше всех подойдет. Спасибо Спасибо. Да. Успехов тебе. И твой план, я даже не буду спрашивать, я так слышу, там, там у нас все будет это, это, это. Я, конечно, Карелию жду. Я знаю, что там 100 миль в Карелии, Это будет шикарно. Почему? Если это летом, там длинный световой день плюс белую ночь. Mm -hmm. Это потрясающая красота будет. Mm -hmm. Просто. Я вот... Если можно там, там, вдруг там будет малый мест, зарегулируют. Все уже побежал в грунт, так что у тебя проблем не будет. Не будет, да? Ех! Все, удачи, ребята. Большое Я думаю, все хорошо будет. У них проще никто не бегал. А да. потом смотришь, что все рекорды. Все перекорды. Ростов ждет. Ростов ждет. Мы ФОКС вас ждет!